Итак, и Всем привет! Сегодня хочу вам показать новый канал, который будет только сниматься стримы, конечно же, и называется он «Красные волосы стримы». По ссылке в описании я оставлю на этот канал. Переходите, и пока будет стрим завтра, я не знаю, завтра может будет. Но мы сегодня с вами будем стримить. И, короче, на этом... или нет? Ладно. На этом всем пока, ребята. Э, встретимся на стриме.